С вами я, Богат, самые дешевые авиабилеты. Теперь со мной вы сможете летать и посетить любой уголок мира. Вы можете навестить родителей, если вы родители, вы можете поехать к детям. Если вы дедушки и бабушки, то вы можете навестить ваших внуков. А если просто вы хотите полететь с семьей на любой удаленный уголок земли то вы сможете это сделать со мной самые дешевые авиабилеты самые престижные авиакомпании мира которые только для нас только для моих подписчиков дарят нам самые замечательные цены самые низкие цены на самые престижные авиакомпании мира самые дешевые авиабилеты Теперь вы сможете позволить себе летать на любом самолете, будь то Боинг или Параплан. Вы сможете просто заказать билеты. Ссылочки для заказа билета под данным видео. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопочку «Заказать билеты». Заказать билеты сейчас и уже сегодня получить скидку более 30% на любой рейс в этом мире Ну что ж, всего доброго С вами я богат Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Приятных вам полетов И мягкой посадки Всего доброго С вами я богат